Давайте начнем. Поставьте ноги на ширину плеч. Колени расслаблены, немного согнуты, живот подтянут, плечи расправлены. Начнем с полуприседания. Представьте себе, что вы как будто садитесь на стул, но не до конца. А затем встаете обратно. Начали. Во время приседания выносим руки вперед, таким образом создавая правильный баланс тела. Переносим опору на пятки. Отлично. Выполняем полуприседания еще четыре раза. Еще два раза. Давайте сделаем еще восемь полуприседаний. Вперед. Думайте о том, что этим упражнением мы разогреваем область бедер. Еще четыре раза. Поджимаем мышцы при подъеме. Так, и еще разок. Поднимаем руки вверх и опускаем их вниз. Теперь отставьте правую ногу назад, опирайтесь на ступню, вытяните ногу прямо. Затем поднимайтесь вверх, опираясь на пальцы ног. Выворачивайте бедра вперед и делайте приседание. Это упражнение служит прекрасной растяжкой для мышц бедер. Теперь снова выпрямитесь, присядьте назад, сгибая правую ногу в колени. Почувствуйте, как растягиваются мышцы левой ноги, особенно в задней части. Поставьте обе ноги вместе, обе руки лежат на бедрах. Выгибайтесь, постепенно распрямляясь, как вы образуете волну. Теперь отставьте назад левую ногу. Стопы плотно стоят на полу, плечи расправлены. Поднимите пятку от пола, распрямите бедра, согните левую ногу в колени. Чувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Теперь выпрямитесь и присядьте назад, выпрямляя правую ногу. Обратите внимание на растяжку задней части бедер и икр. Поставьте ноги вместе и плавной волной выпрямитесь вверх. Отлично. Теперь давайте перейдем к более глубоким приседаниям. Сейчас я покажу вам, как надо делать. Сначала отводим ногу вправо, приседаем, возвращаемся в исходное положение и повторяем приседания с левой стороны. Делаем упражнение 8 раз. Вес переносится на стопы ног, плечи расправлены, мышцы живота подтянуты. Еще четыре раза. Попробуйте приседать поглубже. А теперь давайте попробуем задержаться в приседании, выполняя по три маленьких приседания. Затем переходим на другую сторону. Не забывайте расправлять плечи. Представьте перед собой прекрасные длинные ноги красивой формы. Приседайте поглубже, но не опускайтесь бедрами ниже колен. И еще четыре раза. У вас отлично получается. Молодцы, сконцентрируйтесь. Не забывайте о дыхании. Если вам необходимо, то можете немного передохнуть. Ну-ну, осталось еще одно приседание. У вас отлично получается. Вперед. Теперь можете стряхнуть напряжение с ног. Переходим к следующему упражнению. Оно называется медленное повторение. Для начала вы носите правую ногу вперед. Левая нога немножко согнута, опирается на пальцы ног. Давайте я сначала продемонстрирую вам, как выполнять это упражнение. Отводим левую ногу назад. Затем снова подтягиваем вперед. живот подтянут, плечи расправлены. Повторим это упражнение четыре раза. Руки держите перед собой. Концентрируйте внимание на мышцах правого бедра. Почувствуйте особое напряжение в передней и задней части бедра. Еще разочек. Теперь я хочу, чтобы вы собрались силами и выполнили это упражнение в убыстренном темпе 8 раз подряд. Можете попробовать приседать глубже. Теперь сделайте 8 движений ногой в сторону. У вас получится. Теперь делаем 4 раза назад. 4 раза в сторону. 2 раза назад. Давайте, 2 раза, раза в сторону. У вас получается вперед. Теперь 8 раз подряд по одному движению назад и одному в бок. Давайте, вы сможете. Еще четыре раза. Отлично. Сможете еще восемь раз? Я уверена, что вы сможете. Итак, последний раз. Стряхиваем ноги. Вот это да. Я представляю, как вы напрягались для этого упражнения. Теперь давайте выставим вперед левую ногу. Правая немного согнута. Опирается на пальцы ног. Плечи расправлены. Живот подтянут, Готовы? Вперед. Заводим ногу назад. Подтягиваем обратно. Снова назад. Не торопимся. Еще два раза. Мышцы брюшной области подтянуты. Еще разок. Вы готовы увеличить темп? Итак, 8 раз подряд. Начали. Расправьте плечи. У вас отлично получается. Вперед. Теперь делаем 8 движений ногой в сторону. Начали. Живот подтянут, плечи назад. Теперь делаем 4 движения назад. 4 в сторону. Не расслабляйтесь. Вы почти у цели. Концентрируйтесь на упражнении. Два движения назад, два вперед. А теперь восемь раз по одному движению назад и в сторону. Начали. Подтягиваем живот. Сможете сделать еще восемь раз? Уверена, что сможете. Давайте вместе. Поехали. Вы почти у цели. Еще один раз. Вы почувствовали, как напряглись мышцы. Я уж точно ощущаю. Теперь встряхните ноги. Отлично. Молодцы. Продолжим следующее упражнение. Для начала поставьте правую ногу вперед, а левую отведите назад. Левая пятка приподнята от пола. Из этого положения мы будем делать приседания. А затем подниматься вверх в исходное положение. Руки поставьте на пояс. Живот втяните, плечи расправьте. Выполним 8 приседаний. Начали. Мысленно подключайтесь к передним мышцам бедра правой ноги. Еще пару раз, теперь усложним задачу. При приседании задерживаемся ненадолго, выполняя три мини-приседания. Затем поднимаемся, подтягивая левую ногу вперед. Попробуем сделать 8 упражнений. При приседании вес переносится на стопу правой ноги. Делаем еще четыре раза. Не забывайте подтягивать живот и расправлять плечи. Чувствуйте, как расправляются мышцы бедер. Еще пару раз. Последний раз. Теперь приготовьтесь. Давайте повторим упражнение 8 раз без тройных приседаний. Начали. Если вы готовы усложнить задачи, то можете при выполнении этого упражнения взять в руки небольшие гири или просто поднимать согнутые колено вверх. Вперед. Осталось 4 раза. Отлично. Два последних раза. Молодцы, все было прекрасно. Теперь стряхиваем ноги, сбрасываем напряжение. Вы ощутили, как растягиваются мышцы бедер? Я ощутила. Теперь давайте поменяем стороны. Отводим правую ногу назад. Левую впереди. Вес перенесен на корпус. Выпрямляйтесь, подтягивайте живот, плечи расправлены вперед. Вес перенесен на корпус. Еще четыре раза. Ощутите, как растягиваются ваши мышцы. Мысленно работайте вместе с ними. Готовы выполнить дополнительные три приседания? Выполним упражнение 8 раз подряд. Не забывайте подтягивать правую ногу вперед при подъеме. Думайте о прекрасной форме ваших ног. Мысленно оттачивайте ваши мышцы. Делаем выдох при подъеме. Отлично! У вас здорово получается! Еще 4 раза. Подтягивайте живот, расправляйте плечи. Молодцы! Осталось всего пару раз. У вас все получится. Итак, последний раз. Отлично. Вы готовы сделать 8 приседаний подряд? Вперед. Если вы устали, то смело можете передохнуть. Затем возвращайтесь ко мне. Еще четыре приседания. Отлично, справляетесь. Итак, еще пару раз. Последнее приседание. Отлично. Теперь перейдем к другому упражнению. Расставьте ноги в стороны так, чтобы пятки были обращены друг к другу. Бедра раскрыты. Это упражнение называется плие. Выпрямите спину, расправьте плечи, потяните живот. В этом упражнении мы с вами присядем вниз и поднимемся в исходное положение. Давайте попробуем сделать 8 раз. Выдыхайте при подъеме. Еще четыре раза. Подтяните живот и держите спину прямо. Отлично. Теперь давайте делать приседания немного медленнее. считая про себя до трех. А поднимаемся на счет раз. Попробуйте делать более глубокие приседания. Выдыхайте при подъеме. Обратите внимание на то, чтобы колени не выходили за уровень пальцев ног. У вас все получится. Не забывайте выдыхать при подъеме. Попейте воды, если вам хочется И еще пару раз, еще один разок, не сдавайтесь, отлично Еще разочек Задержитесь в приседании. Поработаем над мышцами внутренней стороны бедер. Это очень простое упражнение. Не меняя положения, поднимаем правую пятку от пола и опускаем ее на место. Выполняем это восемь раз. Мысленно перенеситесь к внутренней стороне бедер. По мере выполнения упражнения представляйте себе, как с каждой секундой ваши бедра становятся более упругими и подтянутыми. Еще пару раз, последний раз. Теперь переходим к левой ноге. Подтягивайте мышцы живота, когда поднимаете пятку. Еще четыре раза с левой стороны. Плечи держатся прямо. Вы готовы проделать восемь раз по одному движению с каждой ноги? Поднимаем по очереди левую и правую пятки. Начали! Если вы слишком сильно напрягаетесь в таком положении, то можете немного приподняться. Так проще. Еще четыре раза. Держим дыхание. Последний раз. Отлично. Поставьте ноги вместе, стряхните напряжение. Теперь наклоните корпус вперед и медленно распрямите все тело волной по очереди снизу вверх. Глубоко вдыхайте, подняв руки вверх. И сделайте выдох, опуская руки вниз. И еще разок. На вдохе поднимаем руки вверх, на выдохе аккуратно опускаем руки вниз. Вы отлично поработали над мышцами ног. Молодцы.